Приветствую вас, мои дорогие зрители! С вами Лилия Донскова. В этом ролике я вам хочу показать новинку из каталога Арифлейм. Это новая ультрастойкая тональная основа. Почему я именно на ней хотела остановить свое внимание? Дело в том, что нас ждет скоро лето, теплая пора, пляжный сезон, и для каждой девушки очень важно всегда прекрасно выглядеть. И заявлено именно по этой тональной основе. Помимо того, что в ней солнцезащитный фактор, то есть фактор, предотвращающий старение кожи СПФ 30 и 25 часов стойкости, даже в воде и при тяжелых физических нагрузках. Итак, приступаем к дегустации. Я взяла тон ванильный, выдавливаю небольшое количество себе на руку. Вот такого количества будет достаточно на все лицо. Мы используем такую вот классную кисть Giordani. Обратите внимание, у нее такой короткий ворс. И сейчас я вам покажу, как ей пользоваться. Потрясающая, просто уникальная кисть. так Небольшое количество берем на кисточку каждый раз и переходим на лицо. Ну, вперед, поехали! Обратите внимание, как я держу кисть, то есть я ее держу перпендикулярно к коже лица. Не наклоняю, а просто ровненько растаскиваю тон по всей коже. Сразу видно, что Утона такой плотная текстура. Вот такой у нас получился эффект. А что могу сказать, что тональная основа легла очень ровным слоем, тонким, а ванильный оттенок очень светлый, то есть смотрите по коже, чтобы, ну, по крайней мере, отличия от шеи нет. Благодаря этому очень красиво, но в целом лицо выглядит бледным. Поэтому его нужно будет дополнить румянами да, и сияющей пудрой. Хотя, вот в принципе, пудра не нужна. То есть никакого блеска после использования тональной основы нет. Мне это очень нравится. И Кстати, крема осталось очень много еще на руке. То есть этого количества более чем достаточно. Воспользуемся такой пудрой, хайлайтер с разноцветными шариками. Она придает коже приятное сияние. Мы просто берем пушистой кистью, набираем таким вот образом, миксуя все шарики, набираем и наносим на все лицо. Далее мы берем румяна в шариках. Мой любимый оттенок, естественное сияние, набираем на кисть немножечко и наносим на выпуклые места. такой вот у нас получился <смех>, ну, визаж кожи. Кожа подготовлена, готова уже к тому, что можно просто накрасить брови губы и уже идти гулять. Или сделать макияж глаз еще на ваше усмотрение. Мне очень тон нравится. Посмотрим, как он будет лежать. Но ощущения очень легкие на лице. То есть я ее вообще не чувствую так приятно, комфортно. Но обязательно попробуйте. Я уверена, что вам понравится. До встречи в следующих видео. Пока-пока.